Всем привет! Меня зовут Александр Дегтярёв, и это проект Фанка. Сегодня мы находимся в славной столице Татарстана, где Казань-Арена примет матч у сборных России и Ирана. Поехали! И, в облака тут неоновый зверь, сдачь глаза, комет выдыхай, ровнее дыши, так высоко, но я без тобой баблака вниз не смотри, смотри на меня, я держу. потом мы опять... До игры еще куча времени, поэтому можем вспомнить матч с корейцами. Надо узнать мнение эксперта. Скажите, как вам игра сборной России? Э -э, довольно таки неплохо. Очень приятная. Мне очень нравится, между прочим. Матч можно назвать удачным, но не из-за победы, а потому что в глаза бросались очевидные ошибки. Ну а хорошо это, потому что есть еще куча времени на исправление. Васин в этой игре показал, кто в нынешней сборной исполняющий обязанности Березуцких. Вертели его корейцы, как хотели. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Кстати, игра в Москве собрала на трибунах веб-арены 24 тысячи зрителей. Посмотрим, сможет ли казанский стадион переплюнуть этот результат. Ну и погнали смотреть уже футбол. Смогла, переплюнула 33 тысячи набрала Казань Арена Но какой ценой? Трибуны заполнили студенты, которым билеты раздали на халяву ну а после этого плохая организация прохода на арену заставила меня подгорать. Примерно 20-я минута игры, но мы до сих пор не можем попасть на матч. Виной тому не то, что мы поздно приехали, а потому что Казань-арена не умеет работать. Ни на Кубке Конфедерации, ни на Чемпионате России такой фигни еще не было. Я надеюсь, на Чемпионате мира так плохо здесь организации не будет. Заходим на сектор. Блин, обожаю этот стадион. Наши разгоняются как-то в Валка и сходу дают иранцам отличную возможность со штрафного отличиться. Прощают на этот раз нашу сборную. Мечутся по полю Кокорин и Смолов, но все как-то сумбурно, просто от большого желания. Снова штрафную у наших ворот. Подачи и удар, но не очень опасно. Вообще игра делится на эпизоды со стандартами. Теперь вот Рауш будет выполнять штрафной. Вратарь и... Я ума не приложу, как смог Ерохин не попасть тут? Ну надо, надо было забивать. Да и все, в первом тайме даже показать нечего. Удручающе скучная игра. Все, как тебе игра? Что? Очень скучно. Что? Очень скучно. Нет никаких моментов интересных. Тайм второй, и мы ждем голов и моментов. Трибуны скандируют «Россия, Россия» и пускают привычную покупку конфедерации «Волну». Обожаю такие моменты. Первая интересная атака нашей сборной. Плохая подача или хитрый удар. И перекладина. Обидно. Смолов бьет. Очень слабый удар получается. Теперь Иран отвечает. Контратака слишком легко проходит. Кутепов и Джики выдают чудеса оборонительных действий. И Азмун замыкает. Ну, хоть за сборную забивает. Благо, что он наказание арене. И после гола по звуку стало понятно. Болельщиков сборной Ирана на стадионе предостаточно. А вот еще один крутой штрафной в исполнении Феди Смолова. Спасает Бейран Ван. Манданда, Манда. Теперь внимание! Момент лайфом. Самедов лучший пас в жизни выполняет, так что гол полоза целиком его заслуга. Можно и за победу побороться. Игра подходила к концу, иранцы все чаще падали и тянули время. Наши то и дело отдавали фееричные передачи. Так матч и подошел к логическому завершению. Вот и закончился этот шикарный в кавычках матч. Мы сыграли в ничью со сборной Ирана. И с такой игрой перспектива выступления на чемпионате мира выглядит очень нерадужной. С вами был Александр Дегтярев, проект Фанка. Пока!